Сейчас мы с вами приготовим бутерброды с редными шпротами. Очень вкусные. Интегриенты для шпротов это будут грецкий орех, соевый соус, копченая паприка, льняное масло, сыродавленное холодный джим, лист нори. Точные пропорции я напишу под этим видео. Что очень важно, хотела бы еще подметить, что когда я перебирала орешки грецкие, то очень много идет вот такой вот мелочи. Лично я вот эту мелочь выкидываю. Здесь может попасть корупа грецкого ореха. И когда вы будете кушать шпроты, то скорупа может повредить ваши зубки. Нужно замочить грецкие орехи на несколько часов, чтобы ушла горечь. Отправляем в бендер. Ну вот, я перемолола орешки. Добавляем сюда соевый соус, копченую паприку и крошим лист нори. И отправляем в блендер. Ну вот, мы все перемололи. У нас получился вот такой паштет. Его нужно переложить в удобную посуду. У меня есть такая удобная лопаточка, которая начисто... Очищает. Сейчас мы будем формировать наши шпроты. Берем лист нори. Здесь вот есть такие полосочки. И я по ним сейчас буду разрезать. Так как у меня одна вот такая узенькая, вторая широкая, поэтому я буду сразу изначально делать широкую. накладываем наш паштет и закручиваем наши шпроты. И складываем в контейнер. Сейчас мы заливаем полностью все шпроты маслом, чтобы они намокли, пропитались и получились как настоящие шпроты. Напомню, что сюда я наливаю масло первый холодный отжим семи льна, Сейчас закрываем и отправляем в холодильник на сутки, чтобы шпроты наши настоялись. Вот наши шпроты постояли сутки в холодильнике. И получились вот такие. Сейчас мы их правильно и красиво приподнесем, чтобы они выглядели как настоящие, стандартные. Для этого мы нарезаем огурец. Берем укроп, сыроедный майонез, хлебцы. Как приготовить майонез, ссылка будет под этим видео. Намазываем майонез. После украшаем огурчиком и выкладываем шпроты. Сверху украшаем укропом. Получились вот такие вкусные бутерброды. Приятного аппетита и подписывайтесь на канал!